Так, я... Вот, что секретка секрет кота Боже, ты меня напугал! Пами, Флав! Слав, лон, калки! Брячьте! Фалки! Смотри, чтоб они зашли, а то я... Они не слушают и выходят из дома. В комнаты, я им сказала... Так. Ёшка, ло... Да! Если бы кто-то другой бы зашёл бы... Я, кстати, а, палк вами, друг. Да, да. Иди сюда. Так, еще пока... Чувствую негативные эмоции. Ну, расправь темные крылья. Смотрим, что тут... В чем секрет кота Бориса? Лети, мой маленький окно. И вселись в него. Отпускай. Нет, что это? Я... палки ага. Человечный. Здорово. Человечный. Где ты там? Здравствуйте. Человечный. Ай. Что твоя тайна? Нет. Твоя тайна, что ты любишь макароны. Да, я обожаю макароны. Макароны очень вкусные. И, и особенно горячий макарон. А, Солочек, мне осталось только от тебя правда! Так, что, что за злодей? Что за злодей из Здравствуйте, Андрей. У вас нет, нету пару макаров? Спасибо, Андрей. Обязательно вам заплачу когда-нибудь попозже. -по -по Если попадут по мне хоть раз, тогда я буду говорить правду, что... Ики, Тики, кушай. Ага. Ики, давай! Не забывайте, не забывайте то у вас составляются белые губы, и вы всегда будете говорить правду. А, теперь кот всегда мне будет мне говорить правду. Кот, кот мне всегда теперь будет говорить неправда потому что у него уже белые губы. Теперь кот, двигай вот, отсюда. Кот, двигай Кот, О, дразник. Кот, как у тебя обстоят у дела? Нас, наверное, я хочу еще ищу. Так, это ты, Кот? Надо что-то делать. Идите по мне уже. <связывая> кот, беги! Кот, кот какие расскажи супер шанс! Кассу. Кот, как, расскажи лучше, каково тебе вкус камамбера. <связывая> <связывая> да, согласен. Им подваливай. <связывая> кот, вали! <связывая> кот, убегай! Кот, убегай! Что, это бражник был? Говорит, вот убегай! Ты куда? по мне чуть. не. А, ты говоришь. На помощь. Обычный Калки, строчно срочно, перемести. Эм... Ой, это, так, гражданин. Беги! Свою да, интересно. Едет только попал. я люблю это я люблю макая вроде бы вода в, э, там подъемки, бы еду, тих, да? они... не ну там вода Нет. течет фальду видно и очень хорошо так плохо перемести одного человека ко мне привет, Талки, ко мне. привет. мне срочно нужна твоя помощь я не я не Люди, мне нужно перезарядить к вами, не, не подглядывай. Что? Нет. Нет. Эх, теперь что воплощаюсь. Диги, вот, давай. Ты меня Расскажи свою тайну про твою личность. Это камень через пчелы. Ну... Ты его Должен будешь помочь мне поражать. Держи, мед. Держи.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 он находится на земле. Как тебе так, ты план? должен... Пёры. Пчелки, еще что один... П... П... Еще у нас реально? еще кое-какого... А приготовь свой яд. Пчелка, приготовь свой яд. Расправь перышки. Приготовь а свой яд, пчелка. Эй, я пчелка, яд. Пчелка, яд. Пчелка, яд. Пожалуйста. Я здесь, сзади тебя, пчелка. Пчелка, я тебя яд приготовлю. Нужно кое-что здесь. так... Перенеси его сюда. Быстрее, его, парализуй его. Парализуй его. Пчела, расскажи свою личность. Пчела, лучше, не лучше скажи того, то, что... Не, не. Так, погоди, супер шанс. Слушай, не забывай, то, что я и тебя знаю тоже. У тебя тоже белые губы. А, так, пчела, потеряй сознание. Um, um. <laughs> супер, точно в порядке у тебя инсульт? Oh, mm -hmm. Очень плохо вас слышу, ну ладно. Перевоплощаюсь. Oh. Давай, супер шанс. Oh. яблоко. Ты уже тысячу раз. Так, ну, яблока. Я я у меня появилась идея. Я пытался обращать вот. но Вы они меня не слушают. Надо найти Бак. Я уже... <зас> мистер Бак почти уже сказал, но я не так сильно внимательно услышала его личность. Нет, они рядом, надо бежать. Слышала <зас> только... Э, слышу только Ма. Остальное я не слышу. <зас> да, мистер Бак. Мистер, подпишу. Суперкот, строй <зас> <срочно, зас> Суперкот, мне нужен... Ну да, держи. Давало то, что у кота тоже белые губы. Так что. А закрой я свой рот и жест. Надо его разрезать. Свою личность. Как? Не поняла, как они закрыли, если у кота даже ничего не было. Не давайте, я учил. Я сейчас а, приду, у меня появился план. Количество? Вейс, панцирь. А, вейс, вейс, вейс. Вейс. Пегас. Угу. Прием, Пегас. Так, так, так, тебя плохо слышно. Иди, иди обратно в банк. Я уже там. <звук> Боже мой. Договор... Супер-герои, договаривайте слова. Панцирь. Ау. Пегас, перемести, перемести. челу ко мне. Пчелу и так, пчелу и парализуй. Я пока защищаю на щитом, я защищаю на щитом. Где его? Все. Он рядом. Парали... Выхватываем лук, выхватываем лук. Ты бесполезен. Сбирай, панцирь. Я сейчас приду. Я сейчас приду. Вы качеству неухопный. Пошел этот чит. Иди обрат... давай. Вейс, ломаю, ломаю предмет. Больше ты не будешь говорить, зло, маленькая бабочка. Куда ты полетела за Пегасом? Пигас. Акуму, держи эту акуму при себе. А где акума, если... А тут, а тут. А где акума? Он сам он понимает, что... Вот Акума, пора изгнай, где она попалась, Бак, пока, а маленькая. Бак, да. шанс Чудесный. Мистер Бак, да, вот Встретимся. Смотрите, это, человек. У человека голова в стене застряла. Пофиг. Ну, и сейчас мне чудесный силы я, я боюсь, Чудесный. И мистер Бак. Давайте, это, получилось, да? Получилось. Получилось. Так, я сейчас перезагружу руками Чудес, и я встречу вас. Помогите! Жалоба, я застрял. Давай. застряла. Давай. Давай. Подожди. Башка, тут пыль, раскалывается. Типа, такое чувство, что было хреново. Газ. Помогите. Газ, иди за мной. Все, пойдемте. Пойдемте, если один Газ. Ты уже не можешь пойти, О, о, о он... Гражданин медведь. Спасибо, Я не медведь, сам ты медведь пчела. А как вас зовут? Так, давай -ка. Гражданин. А, он ну, Я не медведь, меня просто зовут пойти. А, хорошо, у меня пятнадцать напоминает. А What? меня зовут Висперий. Вот, о, мистер Баг, здорово. Yeah. Поехали, мистер почапали. Ну, Всё, а, ну, подчапали. мне надо сегодня с мистер Багом а, поговорить. Так, не выводи меня. Мне надо Пошли, по Пошли, Висперий. Я тут. Ой, блин, стой, не туда. It's У меня тупый человек отвлек. мной. Да блин, стой. Все, бегу, лечу. Все я тут? Я тут. А, это зт. Почек, ох и нет. Мм, нет, кто? Иди нафиг. Ладно. Там мне какой-то. Хи-хи. я тут, и тут, и тут. Я сзади. Чай. Да блин. Это. Спасибо, что договорились мне. У меня сейчас способности стали. Чего? Что-то высоко. Прыгаю. Спасибо. -а -а. Побочные эффектики. Так, мне сейчас надо пойти к моему другу. У меня еще побочные эффектики. А -а -а. Привет, Давай. Давай. Привет. Фейс! Олин. А где там вот этот? Я скрою. Так, при тебе не терял. Спустя. Так, так, так, так, Фейс. При тебе не терял? В смысле ты не знаешь? Это ужасно. Я ужасно. Есть, Ой, я я вот нет, это, где... что это такое? Амстербак. Так, ой, извиняюсь, извиняюсь. А это я не уверен, что это мистер Бак. Какой-то зелёный болот. Я видел зелёное болото какого-то. болото сразу? Он зеленый, у него были крылья зелёные. я Можно с тобой поговорить? Нет, нельзя. У меня срочно появилось... Ладно. Субтитры а